Риск менеджер и контроль эмоций Всем добрый день! Представляем вниманию обновленную версию робота Риск Менеджер Предназначен он для контроля над вашими эмоциями и потребуется тем, кто хочет торговать внутри дня, кто активно торгует внутри дня Существует два способа контроля эмоций и повышения дисциплины при трейдинге Первый способ, самый простой, самый длительный и тяжелый это пытается справиться самостоятельно со своими эмоциями научиться их держать под контролем Гораздо более быстрый способ – это поручить контроль роботу-риск-менеджеру. В конце данного видео я расскажу, как нужно организовать контроль, чтобы робот гарантированно держал вас под контролем, чтобы вы не могли его отпустить, чтобы вы были под присмотром. На графике представлена типичная ситуация, которая очень часто встречается с трейдерами. Трейдер начинает торговать, затем он совершает хорошую прибыльную сделку и дальше почувствовал себя Гуру рынка начинает потихонечку сливать и в результате часто день оканчиваются тем, что трейдер уходит в большой минус, несмотря на то, что в моменте был хорошим хорошем И вот три типа лимитов, которые использует робот риск менеджер, позволяет обуздать вот эту натуру, эту психологию трейдера. У вас есть простая страховка обычный лимит, у вас есть подтягивающий лимит и возможность сохранить уже полученный профит сделки, функция сохранения профита. По каким параметрам робот может контролировать трейдера? Это ограничение убытка на день. Это ограничение по количеству сделок. Робот может заставить вас сделать паузу после серии убыточных сделок. Автоматически покрыть перед клирингом или закрытием рынка. Использовать три типа лимита. Обычный, подтягивающийся и функция быстрого сохранения профита. Робот позволяет учитывать комиссию биржи и брокера и при необходимости сможет заблокировать ваши счета чтобы вы не совершали убыточных сделок чтобы вы не впадали в тильт долгие годы уже не одна сотня трейдеров пользуются риск менеджером что появилось в новой версии появился контроль не только срочной но и фондовой секции намного упрощена настройка робота, если вы начинаете переносить позицию через ночь появилась поддержка работы с едиными счетами есть возможность не учитывать и игнорировать опционы на срочном срочной секции потому что они представляют собой отдельную учет и контроль, потому что опционы это не внутридневная в основном торговля. И появилась обновленная подробная видеоинструкция, при помощи которой вы спокойно, самостоятельно сможете всегда настроить робота на грамотную торговлю. Робот предназначен для терминала Quick. Давайте посмотрим, как он выглядит и как работает в терминале Quick. Перед нами терминал Quick, в котором настроен уже запущен робот Риск Менеджер. Настроек достаточно много, но есть подробные видеоинструкции, где описаны отдельно Описано видео, где показаны, как работают все три типа лимита, которые используются подтягивающиеся обычные функции сохранения профита. И описаны все параметры, потому что здесь есть параметры отдельно частично для срочной секции, отдельно для фондовой можно настроить. То есть очень много различных настроек, которые позволяют контролировать полноценно торговлю трейдера. И в связке здесь еще супер смарт настроен. То есть если я сейчас буду открывать позиции. Открывать позиции по инструменту. Например, сейчас я торгую рубль-доллар. То автоматически у меня будет выставляться серия стопов и профитов. То есть это в автоматическом режиме. Видите, на графике появились стопы и профиты. Робот риск менеджер, он не вмешивается в работу. Он контролирует по заданным параметрам. И остановит вашу торговлю, если мы по каким-то лимитам. По количеству сделок или по лимиту дня превысим допустимые значения. Робот-помощник помогает установить стопы и профит. Это могут быть многоуровневые стопы, профиты и так далее. Сейчас стоит фиксированный лимит 1000 рублей. и Это гарантия того, что я не уйду в большой минус. Максимальная маржа за день составляет 1265 рублей. А маржа а текущая составляет 943. Сейчас движение идет против нас. И если мы включим, к примеру, подтягивающийся лимит. Давайте пересохраним параметры. И у нас наш лимит из минус 1000 рублей подтянулся на 229. То есть даже несмотря на то, что стоп у нас стоит дальше, робот нас автоматически закроет в плюсе и заблокирует торговлю на текущий день. Давайте посмотрим, как это произойдет, если сделка дальше пойдет против нас. Давайте отключим демо режим и посмотрим. Сейчас маржа у нас на грани. Того, чтобы сработал лимит 270 а у нас 229 лимит стоит мы зашли за лимит и было покрытие при этом снялись все стопы и профиты и уже выставляются блокирующие заявки по сбербанку у нас стоит галочка блокирует торговый счет и теперь уже возможности открыть позицию нет если я пытаюсь зайти в сделку то у меня выскакивает вот такое соответственно сообщение нехватка средств по лимитам клиента вы видите что у нас подсвечено что дневной лимит и нас заблокировали до конца сегодняшней сессии, до 23.50. Обычная проблема трейдера не в том, что он не может совершить хороших сделок. В основном проблема трейдера в том, что он начинает совершать бездумные сделки, которые приводят его к тильту и приводят к тому, что в течение дня он может потерять гораздо больше, чем заработал за предыдущие несколько дней. И проблему попадания в тильт и заигрывания решит риск менеджер, если он подключен к вашему счету. Единственная проблема, которая возникает при работе с менеджером, если он установлен на вашем рабочем месте, это его можно отключить. И в случае тильда трейдер отключает и продолжает торговать без риска, без контроля. Решается это очень просто. Боевая версия устанавливается на сервер, на любой виртуальный сервер, и доступ к нему имеете не вы, а доступ к нему имеете ваш друг или жена, тот, кто заинтересован в том, чтобы вы не слились. На своем рабочем месте ставится демо режим, риск менеджера и вы торгуете так как обычно если же вы выходите за рамки которые вы сами себе устанавливаете робот с виртуального сервера заблокирует ваши счета и закроет ваши позиции и вы уже торговать не сможете робот будет закрывать все ваши позиции и снимает все заявки которые вы будете выставлять и это будет гарантия что вы не войдете в тильт и что вы будете торговать по параметрам которые определили для себя в спокойном режиме до того, как вы вошли в сделку. Более подробно вы можете узнать о роботе на нашем сайте. И я уверен, что вместе с роботом ваша торговля и ваша дисциплина будет должным образом контролироваться.